Ребята, всем привет, меня зовут Роман, сегодня иду проверять капкана. так как я выставлял их уже, у меня три назад выставил всего четыре капкана по своему путику, по одному еще новые, с отцом не ездили, туда, далеко, пришел на первый капкан, там было съедено и спущен был, не знаю, может птица, сейчас на втором капкане, вот пожалуйста, ребята, висит куница, попалась небольшая видите еще и на куриную лапу ну петуха лапа такая вот куничка, смотрите да капкан чуть-чуть далековат были она просто мало пережала ее живот так вроде ставил обычно надо было перевязать но Ладно, учтем. Ну и то, радуешься. Одна куничка есть. Сейчас еще у нас два капкана впереди. Пойдем дальше. Ребята, добрались за последнего капкана на четвертого. Спущенный. Он тут, видите, западает снегом. Все, ребята. Капкан звели. Пружину в сторону отодвинули. Чтобы она не обошла капкан. И пойдемте назад. Ребята, ну все, я дошел до, перв... до второго капкана, где попалась моя куница. Не знаю, кто самочка, она небольшая. Так. Видите? Подведем итоги. Четыре капкана стояло у меня. И прошло сколько? Четыре дня. Три даже прошло. Три дня. И вот результат. Еще батька поправился, так поедем туда поставить. Далеко от дома. Куницы да, хотели избушку делать, не знаю как с силами да, со временем будет. Если все нормально, то сделаем. А видите, и даже вот привада какая. Ну, пахнет так вообще. <смех> Запах еще тот, не Так что все, ребята, выходим. Всем пока. Ставим лайк, подписываемся. Сейчас хочу на неделю заказать зимнюю палатку с маленькой печкой. Ну, может, печку сам сделаю. Sorry, а может быть, закажу. Еще посмотрим на палатку. Хочу заказывать. Однозначно в том году еще хотел. сегодня сил не набирался. В этом году все уже точно. Куплю. И будем удить. Ездить. Сейчас. В следующей неделе у нас минус 7. Я думаю лед встанет. Жерлицы буду ставить. На удочку удить. Сейчас окуни у нас будут клевать. И может быть будет ночевка в палатке. Так что подписываемся. Смотрим дальше. Всем пока.